Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами протестировать вот такую покупку из Fixprice. Так. Это пенка-скраб-маска 5 в одном от Sans Acne. Детокс обновления, профилактика высыпания, восстановление, матирование, свежей здоровая кожа, без раздражения. Покупала я ее за 55 рублей. Так что нам тут пишут. Для регулярного ухода, деликатного очищения кожи, и устранения излишнего жирного блеска. Белая глина эликвидирует все загрязнения, нормализует работу сальных желез, сужает и делает незаметными поры, снимает воспаление, обладает легким подсушивающим эффектом. Экстракт маских водорослей активно увлажняет и тонизирует кожу, ускоряет обмен веществ, стимулирует выработку коллагена, оказывает подтягивающее действие. Витамин Ф улучшает общее состояние кожи, смягчает, устраняет сухость и раздражение. При регулярном применении кожа приобретает здоровый, сияющий вид, ровный рельеф, естественную мягкость и свежесть. Так, способ применения. Здесь можно как пенку, как скраб и как маску нанести. Я хочу попробовать как пенку. Спенить средство в ладонях, нанести на влажную кожу лица, мягко помассировать, смыть водой. В общем, давайте попробуем. Так, очень хорошо тут есть защита. Так, приходится, придется вот так вот снимать. Летают самолеты, не обращайте внимания, если какой-то посторонний шум. Летают целый день, ничего с этим не сделаешь. Так, давайте посмотрим, какая она внутри. Пахнет, пахнет приятно. Да, мне нравится. Ух ты. Так, вот она идет, вот такая вот белая. Так, наверное, вам не видно. Вот такая беленькая идет, с черными крапенками приятная очень такая как видите у меня лицо блестит потому что очень жарко посмотрим с эффектом мутирования как она справится в общем давайте пробовать так сейчас намочу лицо Наносится приятно, мне нравится. Ну, как вот и скрабирует, и вот, ну, как видите, пенки такой вот особо нету. Это просто сам идет белый. По себе вот так вот пока все нормально так ну давайте смывать так ну что попробовала я слушайте, вроде неплохо мне нравится кожа мягонькая после нее. Наносится очень легко. Никаких дискомфорта никакого нету И самое интересное это, что, в принципе, немного средства нужно на нее наносить. На лицо все очень хорошо распределяется. В общем, в принципе, мне неплохо. Мне нравится. За 55 рублей я считаю, очень даже ничего. Здорово. В общем, Средство рекомендую, покупайте 55 рублей, неплохое средство. Вот буду в дальнейшем пользоваться, посмотрим. Но по ощущениям вообще все хорошо, я меня устраивает. В общем как-то так. Берите, не берите, смотрите сами. Я буду пользоваться. Средство мне понравилось. В общем как-то так.